Привет, друзья! Привет, друзья! Я немножко такой подпитый. Друзья, мы идем убирать ингредиенты. Дружище, привет! Где сухарики здесь? Не подскажешь? Я сейчас у магазина пятершка. Мы будем делать с вами очень вкусный салат. А майонез? Поэтому как бы не обращаем внимания на моё подпитанное состояние, я сегодня отдыхаю, сегодня выходной. Девушка, а сколько такой сыр стоит вообще? Там написано же. Что... А я не вижу ценника. А, Рецепт я узнал от своей бывшей девушки, подруги. Вообще-то это вообще-то некрасиво. Снимаете вот такую? Конечно. Это ж дело. Работаю. Вот такая красивая девушка работает этот нет остался там одной девушки <реклама> кстати наташа привет спасибо тебе за рецепт может привет кому передадите нет спасибо. как прожить в общаге на 100 рублей <реклама> <реклама> Он будет всем по карману рублей по моему на 100 получается целая миска пупенького салата какой салат получился <реклама> да соли не надо Сейчас мы с вами будем его готовить, закупим продукты. Друзья, вот я пробиваю мне товар. как ты нашли сюда? Да. Просто мне хотелось бы с вами поделиться рецептом этого классного салата. Салат я, наверное, назову общажный, поскольку я нахожусь в общежитии. Возьмем вот это вот вареные колбаски. Ветчины я не нашел, более-менее дешевый, вся от 100 рублей и выше. Состав довольно-таки скудный и недорогой, но очень вкусный. Попробуйте его обязательно. Всем советую именно эту пятерочку, потому что здесь все на высшем уровне. А так зовут? Сардор, сардор. сардор. У меня, кстати, друг есть сардор. А на ютубе будет видео, кому переодеть. Привет, сардор. Маме, папе. Стребрату. брату. <пробит> сосед. Крепко спит. А? В смысле? А, ругается. Таких блогеров, да? Привет, друзья привет друзья я немножко такой подпитый пьяненький я сейчас у магазина пятерочка мы будем делать с вами очень вкусный салат рецепт я узнал от своей бывшей девушки подруги думаю он будет всем по карману рублей по моему на 100 получается целая мишка а -а -а, пупенного салата вот. сейчас мы с вами будем его готовить а, закупим продукты поэтому как бы не обращаем внимания на мое подпитое состояние я сегодня отдыхаю сегодня выходной и вам и желаю таких же хороших выходных вот. просто мне хотелось бы с вами поделиться рецептом этого классного салата а, вот он, пятерочка Думаю, видно всем. магазин пятерочка короче пойдемте в магазин и будем выбирать ингредиенты к салату и чем все-таки будем его делать скажу сразу состав довольно-таки скудный и недорогой но очень вкусный попробуйте его обязательно вот. я думаю он вам обязательно понравится пойдем друзья мы идем убирать ингредиенты я немножко язык подвязывается еще не отдыхаю поэтому прошу прощения так, нам надо посмотреть сыр сыр сыр сыр сыр сыр вот он этот сыр Все видят, да красная цена но ну, очень классно на самом деле снимаем обзор может привет кому передадите нет как прожить в общаге за 100 рублей. Салатик. Вот такой салатик будет сегодня у нас, друзья, за 100 рублей. Вот такой вот берем сыр. Красная цена, колбасный. Так. Давайте у девушки спросим. У красивой. Сколько он стоит? Девушка, а сколько такой сыр стоит вообще? Там написано. А я не вижу ценника. 35, по-моему, да? Да. 35. 35. Друзья, давайте посмотрим. Сыр колбасный. А, вот он. 28 рублей. Всем видно, да? 28 рублей. Даже дешевле, чем я брал. Брал Митина за 35, а здесь 28. Такой вот сыр колбасный. Он нам салат потребуется. Так. так, друзья, нам еще надо взять остальные ингредиенты для салата, немножко мухой, а, не речь раз немножко нечеткая, а, язык немножко так вот обмяк. Дружище, привет! <свят> <свят> Где сухарики здесь, не подскажешь, а? ну, я, бы... я для ютуба снимаю, может ты родным привет передашь, да? Ну ладно, так, друзья, нам надо сухарики взять э, для салата. Так, пойдемте сухарики искать. Девушка, где у вас сухарики? Ну, пиву там, я не знаю. А где Там. пиво? Итак. Где пиво? Ютуб, Ютуб, привет! Самый крайний ряд, вот левее, левее, левее. Сухарики вот, для пива, да? А есть чесноком? Я не знаю. Может, привет передадите кому-нибудь? Нет, я кого передавать, я не знаю. Вообще-то это вообще-то некрасиво. Снимает кто-то? Конечно. Это ж благовое дело. Работаю. Вот такая красивая девушка работает. А меня снимаете? Я вот тоже в охране работаю, правда не здесь. Я на телевидении не работаю, Батюшка. А у меня фобия такая. видите, я бы устроилась. Так, и значит, куда мне нужно пройти? А вы меня тоже прослушали еще. А? То есть вы меня еще прослушали да? Я вам объясняла, Слева. Да я залюбовался на вас, как бы. Да, это... лево, вот прям слева, слева, слева. Вы ага. и слева. Спасибо. Так, друзья, видите, какие у нас продавщицы красивые работают. Я залюбовался и а, прослушал, куда надо идти. Ну, мы сейчас найдем с вами, куда идти надо. Друзья, ну вот сухарики мы... С вами нашли вот такие вот э, чипсы очень много ассортимент это пятерочка еще раз повторюсь пятерочка вот. а нам нужны самые дешевые сухарики э, для салата так. сухарики 3 корочки 12 рублей дороговато будет Ой, тут еще дороже даже есть. Сухарики 14 рублей. Давайте, наверное, мы с вами все-таки три корочки возьмем за 12. Так, нам нужна пачка э, холодец с хреном. Вот такие вот сухарики. Для этого и салата. А хотя нет. Лучше чесноком. А чесноком я не вижу так давайте здесь посмотрим томаты Так, даже прикиньте, друзья, вот Хайнс с кетчупом Хайнс, сухарики, таких ни разу не видел, кстати, три корочки, что-то новое. А нам надо э, с чесноком, пойдемте э, мучить продавцов, чтобы нам помогли. так, Девушка, а вы не скажете, есть с чесноком сухарики? Подскажите, пожалуйста, покажите... Честно говоря, с чесноком. Да. Пойдемте за женщиной, она вам подскажет, где можно найти сухарики с чесноком. Потому что что я еще ищу, ищу и не могу найти. На сухарики такие к пиву знаете сухарики а к пиву ну, да с, <свят> с чесноком вот мне надо на салат я в общежитии проживаю мне надо вот салат такой эконом класса салат как не знаю назвать как выжить на 100 рублей в общаге <свят> А есть чесноком у вас сухарики? Потому что я смотрю, там с хреном А, здесь нету, да? Нет Если здесь нет, значит нет Все здесь у нас сухарики Нету, да? Может привет кому передать? Кому Родственникам кому? Спасибо. Родным, близким. Мои, мои все, здесь родственники. все родные. Да. Спасибо вам большое. Что, вот Спасибо. Читать. Ну просто я знаю, что у вас знакомы бывают. Мне просто надо для салата. Вот. А я... Да я. Спасибо. Спасибо. Так, друзья, давайте тогда вот эти сухарики возьмем. Это у нас холодец хреном, я думаю, они остренькие такие, прикольные пачки возьмем, пачки нам хватит, а стоят они 12,99, ну короче, 13 рублей они стоят. А? В смысле? А, ругается? Сейчас что-нибудь еще возьму. Так, это скажи мне, чеснок есть и майонез. А майонез? Так, друзья, давайте майонез возьмем. Ну, знаешь, я тебе скажу, снимать это не, я законы знаю, это не запрещено. Ну, ты по-любому позвони. Так, друзья, давайте возьмем майонез. 9 рублей, красная цена. Такой вот майонез. Нам хватит, в принципе, пачки. Здесь сколько грамм-то? 150 миллилитров написано так вот майонез нам дороже не нужно принципе давайте его возьмем так друзья нам осталось взять чеснок и ветчины наверное по вкусу не знаю но ну, обычно он делается без ветчины но я добавил ветчины и довольно прикольно получилось Пойдемте смотреть ветчину. Так. Друзья, вот смотрим. Такие вот цены. Нам надо что-то подешевле. У нас эконом э, вариант салата. И нам надо уложить 100 рублей. Вот, друзья, вот я нашел Более-менее такой вариант. Э, что такое у нас? Это у нас колбаса красная цена. 350 грамм классическая вареная 32 рубля я думаю в принципе она подойдет у нас же эконом вариант салата общажного такого салата для общаги вот такая вот когда денег нету а жрать охота кушать и надо сэкономить и в то же время чтобы вкусно было возьмем вот это вот вареной колбаски ветчины я не нашел более-менее дешевый вся от 100 рублей и выше а у нас салат по идее должен 100 рублей войти в конце ролика мы посчитаем сколько на все это обошлось друзья, вот я нашел чеснок давайте посмотрим на цены это капуста, капуста вон он чеснок чеснок фасованный наверное мы его все таки фасованный возьмем он более дешевый вот возьмем три штучки рублей на 10 на 12 думаю выйдет в принципе это вполне нормально потом мы посчитаем все-таки сколько нам этот салат обойдется по деньгам друзья нам еще нужно купить посоль. вот мы подходим ко всяким сольением баночкам смотрим выбираем очень такой немаленький выбор давайте наверное посмотрим эконом вариант вот я вижу Красная цена, так, фасоль красная 22 рубля и фасоль белая 25 рублей, но я брал красную фасоль, вернее девушка, которая на вам нет рецепт, поэтому возьмем фасоль красную, вы можете по вкусу также белую взять, но я возьму красную фасоль вы можете попробовать приготовить с белой фасолью. Я буду делать с такой срок годности вроде бы 3 12 2019 да, ну, 3 -12. В принципе, времени еще навалом, чтобы приготовить этот салат. Есть как минимум год-полтора, но мы его будем делать сегодня. Как бы так вот. Пойдемте на кассу, пробивать то, что мы с вами взяли. Может привет кому-то. как зовут? Сардор, Сардор. Сардор. У меня, кстати, друг есть Сардор. На Ютубе будет видео. Кому передать Привет, Сардор. Маме, папе, брату. Не, ну серьезно. А, а вас как? Как вас зовут? Вы хотите кому-то привет приездать? Нет, нет. Ну хорошо. Ребята скромные оказались. Ну ладно. Скромность украшает людей. Так, у меня на кафе стоит. Сейчас будем пробивать. Так вот майонез укладываем. Чеснок пачку колбаса сыр все люблю пятерочку нам пакет не нужен но пятерочку вашу я люблю потому что здесь цены хорошие и можно нормально купить друзья вот я пробиваю пробивают мне товар как ты нашли с а? Да. Так. так. Сейчас, секунду. Найду. Кошелек. Так, секунду. Очень а, доброжелательный персонал. Очень добрые продавцы, кассиры. Советую именно эту пятерочку вам вот я по карте сейчас пробиваю товар очень классный магазин не прогоняют не ругаются не бьют вот а с улыбкой спасибо вам большое а? таких блогеров да всем советую именно эту пятерочку потому что здесь все на высшем уровне То -то. Да что ты боишься? Тоже на ютубе. Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем делать салат. Я нахожусь в общежитии в данный момент. У меня сегодня выходной. Вон сосед крапит. Я не буду его будить. Поэтому видео будет сопровождаться храпом. Думаю, в это не испортит э, сам видос э, атмосферу видео наоборот придаст какую-то необычную э, изюминку <свят> а, поэтому как бы начнем приступим а, салат я наверное назову общажный поскольку я нахожусь в общежитии а, рецепт этот мне достался от одной девушки а, кстати наташа привет спасибо тебе за рецепт а, рецепт рассчитан на тех у кого нет денег а, вернее приблизительно 100 рублей в кармане хочется чего-то особенного, чего-то вкусненького, сытного, калорийного Но на 100 рублей, как известно, мало чего можно купить такого сытного и калорийного а пару булочек, может быть, и можно взять поэтому, друзья, давайте приступим к готовке этого чудо-салата сейчас я вам покажу ингредиенты, которые я буду использовать вот такая вот колбаса классическая красная цена, видите, все Ценник я вам показывал. Майнерсы, тоже красная цена. Сегодня мы будем э, большинство продуктов готовить э, марки красная цена. Вот такая вот сырок, немножко подпачивался. Такой вот колбасный сыр. Тоже красная, красная цена. Э, все у нас красная цена сегодня. Ну чеснок только что не красная цена. И сухарики я другие не нашел, хотел с чесноком, чесноком не было, поэтому взял три корочки э -э, с, с хреном они в принципе тоже остренькие, вот я буду использовать чеснок за э -э, место тех сухариков, то есть как бы салат он сам по себе с чесноком готовится, поэтому придает пикантный вкус э -э, этому салату чеснок. Поэтому у нас на замену сухариков а, с чесноком будет чеснок, тогда жмать поп вкуснее. Это дело, кстати, мне очень понравилось. Вот. Ну и сухарики, естественно, без сухариков салат не готовится. Друзья, что нам еще понадобится? Нам понадобится такая вот доска. А, она чистая, вымытая, Просто это уже а, что-то присохло и не отмывается потом. Ножик, а, вилка, а, тарелка, а, контейнер я тоже использую, потому что ингредиентов много. И хочется, чтобы все уместилось. Экспект мы не будем использовать. хотя тоже можно. Терка нужна, вот такая вот. Э -э крупная терка. Именно крупная. Не мелкая, как вы видите, а именно крупная терка. Друзья, ну что, приступим к готовке этого чудо-салата за 100 рублей. В конце мы посчитаем, сколько он нам обошелся. Ну, где-то приблизительно плюс-минус в районе 100 рублей. Там с копейкой. Друзья, нам надо нарезать сыр натерки сначала его разрежем пополам в принципе ой, -ой, -ой. видите какой криво руки руки за одного места раз тут такого куска нам будет достаточно мы его на терке пропустим так вот берем терку крупную и натираем можно в принципе сразу в тарелке натирать но я на доске так, берем его натираем если вам понравится данный рецепт пишите в комментариях чтобы вы еще добавили в этот салат или убрали натираем натираем все Думаю, ну, мы всем видно как я его натираю как стираем носки приблизительно так же. трем <сосим> юмор такого-то меня не, не, не очень К тему наверное но все-таки высыпаем тарелку так вот ссыпаем думаю видно я готовлю в комнате общежитии Не хочу чтобы меня поверили что я снимаю начнутся вопросы типа ты вроде. да это так Затираем кусок сыра, так вот трем-трем, он мимо падает, но ничего страшного, кусочек он крошится, поскольку он плавленый сыр колбасный, даже пахнет дынком такой, копченый. Очень вкусный сыр, кстати, несмотря на то, что он стоит 30 небольших рублей дорого не значит вкусно поэтому можно купить и дешевле и вернее не задорого и вкусно так, берем пересыпаем емкость тарелку сыр видите сколько получилось очень много боюсь не уместится даже все, все что я хотел уместить э, э, кстати чуть не забыл вот такую вот банку фасоли, тоже красная цена, я взял красную, уже говорил в не видео, что может для тебя белая, она подороже будет, вот но я я люблю с красной фасоли. Будем открывать банку. Открываем ее ножом, открывашки у меня, к сожалению, нет. Пробуем ножом открывать. Кое-как, открываем, так в походе, знаете, все, рожжем. Главное не порезаться, не отрезать все пальцы, можно и без пальцев остаться Но мы будем аккуратно это делать, аккуратно вскрывать банку. в комментариях напишет я не умею открывать я просто давно ножом не открывал а, такие вещи поэтому нет, не, а, не с особым а, нет скажем так с каким-то трудом дается вот, видите да жидкость сок фасоль мы сливаем этот сок а, стакан, он нам не, не пригодится Посоль оставляем, а соль, ой, а сок сливаем, соль, кстати, нам тоже здесь не нужна, хотя по вкусу, но я соль не кладу, кушь сыр, так, копченый а, колбасный, соленоватый. Так, сок мы слили, теперь берем контейнер, высыпаем сюда сыр, вот так, аккуратненько, хотя я тут как на шасси уберу, посменячил немного посоль посоль вот, вот, посоль так вот подъем она присохла и хочется она как вот ливочкой поможем ей фасоль свежая думал, какой-то запах мы приятно. Но нет. Хотя за такие деньги тоже может что угодно попасть. Я беру крутую уже не первый раз, поэтому в качестве я уверен. Так, перемешиваю. Все аккуратненько. Все перемешиваем. Сыль, посоль. Сыр посоль. Плабленный сыр колбасный, если вы забыли. И посоль красная. Маринованная. Как его назвать вот такая вот консистенция получается так теперь берем э, колбасу колбасу не потом колбасы разрезаем тоже пополам так э, тоже отделяем этикетку также на большой терочке пропускаем. Также пропускаем на большой терочке колбаску. Ну обычно салат без колбасы готовится, но я решил проэкспериментировать и добавить колбасы. Вернее, девушка, с которой я общался, у которой украл рецепт, она готовила без колбасы, например, я сделала в В тот момент у меня личина была, мы с ней покупали, ей очень понравилось. Она сказала, что салат более какой-то насыщенный, богатый стал, более похожий на салат. Вот натираем на крупной терочке, и все сюда... Только Нам понадобится, но чуть позже. Теперь берем майонез, разрезаем и выливаем содержимое. Я обычно всю пачку выливаю, но Вы можете делать по вкусу. Я на такую порцию выливаю всю пачку. Получается более такой жирноватый, можно даже на хлеб мазать, этот салат использовать как паштет. В закуску в пивасу подпивко можно с сводочке так вот мы с вами перемешиваем давайте я вам покажу на камеру как я это делаю так вот все перемешиваю меня если что-то падает на пол, я потом подмету, потом <смех> так. так вот перемешиваем, даже маловато майонеза мне кажется, можно было бы побольше добавить, так вот перемешиваем, друзья, теперь берем чеснок, такого вот, чеснок, берем доску Вы слышите, да, этот храп, спит сосед. Он в суток пришел, поэтому сейчас он отдыхает. Так, чистим чеснок. Извиняюсь за сраж столе. Я повторюсь, это уберу. Так, срезаем попки у чеснока. И также, ну, я уберу 4 головки, даже, наверное, возьму пять такую порцию салата уже на мелкой терочке вот он такой вот такой вот это у нас крупное чтоб всем видно было а вот это вот более мелкое натираем чтобы давайте так чтобы было видно было Ногти я еще не подстриг, поэтому салат будет без ногтей. Ну, кому, в принципе, как нравится. В прошлый, в прошлый раз у меня был с ногтями. В этот раз все более целью. Друзья, мы натерли чеснок, теперь высыпаем салат, чтобы комфортно хватит. Перемешиваем. Эту нашу консистенцию емкости как пахнет очень вкусно пахнет хотя я сытый я сегодня поел но если бы я не ел я наверное вообще пускал бы слюны и вот так вот перемешиваем солить я не буду вы можете посолить если мамам покажется не соленый или сахара даже не кому, у кого какой вкус по вкусу говорится, соль, сахар по вкусу Перемешиваем. так, теперь берем наши сухарики друзья, теперь берем наши сухарики открываем и высыпаем содержимое пакета так, их высыпаем в принципе, их можно было покрошить, но я решил сделать так и перемешиваю. Друзья, пока сухарики твердые, салат как только настоится, они пропитаются, примут в себя сок и станут мягкие. В принципе, кто-то может любить хрустеть, поэтому можно салат свежим есть, можно его поставить в холодильник на полчаса или минут на 50, на час, на полтора. Слушайте, как храпит мой сосед. Вода можно поставить на час. В принципе, я майонеза побольше положил. но можете поэкспериментировать, добавить побольше майонеза. Друзья, в принципе, все. Вот мы добавили сыр, половина сыра, половина палки. Потом половина палки колбасы побольше даже пачку майонеза 150 миллилитров красная цена кстати за 9 рублей потом сухариков пачку три корочки других не было дешевле продажи дороже были ну и по вкусу чеснока вот в принципе салат готов видите какой салат получился да соли не надо сухарики дали остроту поскольку они были чесноком и хреном, вот. то есть здесь еще чеснок так, то есть флотом и хреном, то есть здесь так чеснок, майонез, ветчина, сыр, э, фасоль, очень калорийный, очень сытный. А, в конце ролика мы с вами посчитаем, сколько это все ушло по деньгам. А, всем спасибо за внимание. Вот храпит сосед. Крепко спит. Until morning